Тривотехнический состав «Мототек-4» предназначен для обработки четырехтактных двигателей мототехники. Активный компонент «Супротек», попадая в зону трения, создает условия, при которых формируется новая защитная структура. Это прочный слой, который еще, кроме того, является высокопористым, прочно удерживает масло, снижает потери на трение и создает условия, при которых ресурс двигателя увеличивается как минимум в два раза. Меня зовут Оксана, я езжу на мотоцикле уже лет, наверное, на 10 продукции спротек пользуюсь давно и на своих машинах и предыдущий мотоцикл у меня был обработан мототеком двигатель стал работать лучше помягче В принципе и так все замечательно было единственное что меня очень сильно раздражало это начали постукивать гидрокомпенсаторы мототек именно помог мне убрать вот это вот навязчивое стуканье которое меня года два раздражало вот после обработки я съездила Крым, докатала сезон, мотоцикл продала и взяла себе в этом году вот нового красавца. Открываем баночку, ой, коробочку, здесь у нас бутылочка и инструкция подробнейшая. Здесь вот у нас баночки осадочек, он самая вкусная. Его надо хорошенечко размешать. Собственно говоря, зачем я это делаю? Сейчас сезон заканчивается, мотоцикл Станет на зиму, будет всю зиму стоять, покинутый, брошенный. Вот. И чтобы получше двигатель свой защитить, чтобы он получше сохранился у меня, чтобы ему было поприятнее проводить зимовку в одиночестве. Я, собственно говоря, заливаю супротек, что он у нас делает, он у нас удержит. Маслица на стеночках будет лучше удерживать, двигателю от этого будет приятней. Вот, осадочек мы разболтали. Теперь открываем горлазненько, открываем протек и аккуратненько заливаем. Двигатель у нас обработан. Сейчас я поеду по своим делам, состав уже начнет действовать. И до следующего сезона я спокойно за свой мотоцикл. Трибосостав MotoTech 4 предназначен для обработки любых четырехтактных мотодвигателей. Обработка производится в два этапа. Первый этап вы заливаете в рабочее масло. Через 5-6 моточасов или 300 километров пробега меняется маслофильтр. Второй этап заливается в новое масло. Катаетесь до следующей замены. В принципе, обработка пройдена. Повторную обработку нужно производить раз в сезон. Обычно заливают перед сезоном. Мототехнику обычно эксплуатируют в нещадном режиме. Ее просто убивают в процессе эксплуатации. Наш трибосостав защищает ее от этого износа. Обработка нашим трибосоставом позволяет отодвинуть капитальный ремонт на несколько сезонов, что экономит ваши деньги, экономит ваш бюджет.